14 украинских солдат попали в плен в районе населенного пункта Петровская. Информацию подтверждает военное командование ЛДНР. Тем временем украинские каналы сообщают об ультиматуме, который якобы был сделан со стороны российского руководства. В соответствии с выдвинутыми Москвой требованиями киевским властям необходимо подписать соглашение, Согласно которому они отказываются от юрисдикции над Крымом и посягательств на суверенитет Республик Донбасса. Вот фрагмент из видео. Какого подразделения? Разведрота. Разведрота чего? Какого полка? Бригада. А? Бригада. Полк. Брида! 74-й 74 74 чего? Бригада? Какая бригада, 74-го? Какие вооруженные силы, бля? Как... Чего? чего? Какая страна? Россия. Российская Федерация. Откуда родом? Сибирь. Фамилия, имя, отчество? Ташинабуничев. Имя, отчество? Антонис Сергеевич. Есть. Адрес? Кемеровская область, город Юрган, Пушкин 12. Когда прибыл на территорию Украины? Сегодня. Когда прибыл на державного кордона, на государственные границы? Да, До государственной границы когда прибыли? Когда сюда прибыли, на границу? Сегодня. Эшелоном, когда прибыли? На границу. Где ваш пункт ну... постоянной дислокации? 74-я бригада. Да, где? Кузбас. Кузбас, да? Населенный... Это город, да? Это область. Населенный пункт какой? Дюрган. Как? Дюрга. Есть, Значит, 74-й полк механизированный? Ну, да. Какая дивизия? Дивизия а какая? Бригада. Бригада. Бригада. бригада. Армия какая? Какой округ? Или округ блин. Армия, округ? Центральный. Центральный военный округ. Есть. Yes. Какую задачу получили? Про, ну, про, проверить мост. А какую, там, вот эту я точно... а Остальные подразделения какую задачу получили? Не могу знать. Что вам говорили командиры, когда выдвигали сюда? С кем воевать идете? С какого хуя? Зачем идете с нами воевать? Не могу знать. А света какая у тебя? Образование? А? Образование какое? Техническое. Что оканчивал? Дех... Техником. Где? Также в Военное образование какое? Никакого. Мобилизированы? Ну понять. Ты мобилизированный? Контракт. Ты контракт Когда подписал контракт? В 2006 году. В 2006 году. С вами замполиты работали? Что объясняли, что у нас происходит, почему вы сюда водитесь? Нет. Какой состав подразделения? Что входит в состав 74-го толка? 74-й бригады. 74 бригады. Какие подразделения перечисляй? Пехота в основном. Сколько Батальонов. Не строй героя, матрос. Три озброєния. Что на вооружении? В основном Какие? Вторые. Танки какие? Как 72 Кто командир полка? Бригады? Волшеб. Кто еще? Какие ты видел еще составы войск? Зашли сюда. Какие это еще полки или бригады, знаешь, которые зашли сюда? Вот, вообще ничего. А где, где сейчас КП бригады находится? Где ваш командир остался бригады? Ну, так же, как были. Где? В Елене стояли. А сейчас где командир ваш? Вы из Беларуси заходили или из России? Страны Беларуси. А где командир остался ваш? Командир бригады, где он сейчас находится? На ну, он сюда не прибывал на учение? Он вас не вел в бой. Вон Вы нет. сами взяли и проехали. Нет, с приказ. А что кто командир батальона твоего? Нет, ну нет вопроса. Почему? А, он, наверное, считался международным гитаром да Чего я... он может больше поговорить? говорить?